Уважаемые партнеры, рад вас приветствовать. Поставьте, пожалуйста, мне две пятерки с плюсом, если меня хорошо видно и слышно. Угу. Да, вижу, пошли пятерочки. Спасибо вам большое. Итак, здравствуйте, уважаемые партнеры. На календаре 5 декабря 2017 года. В московское время 12 часов дня. В эфире вебинар новости «Таксфон». Прямая трансляция из головного офиса компании в Москве. Сегодня в вебинаре принимают участие партнеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и Казани. Я Тимур Чукмарев, ведущий вебинара. По традиции мы продолжаем рассказывать о том, что делает компания и отвечаем на вопросы, которые чаще всего встречаются в почте и чатах вебинаров. Сегодня в выпуске. Правовая модель «Таксфон» Ольга Захарова представитель юридического департамента. Стратегия работы до Нового года. Региональные семинары. Александр Семенов, директор по стратегическому развитию сети. Новости по лидерским каникулам. Мария Алдашова, топ-лидер компании. Обзор мобильного приложения. Улучшения и изменения за прошедший месяц. Евгений Княжев, сотрудник информационного департамента. Ответы на вопросы. Екатерина Крупкина, руководитель службы поддержки пользователей. Прежде чем представить слово первому спикеру, хочу немного рассказать об Ольге Захаровой. Ольга Захарова является генеральным директором юридической фирмы Юкспор с 2004 года. Ее стаж работы юриспруденции с 1998 года. Она занимается разрешением корпоративных конфликтов и сопровождением бизнеса различных компаний. Итак, правовая модель «Таксфон». Ольга, бери микрофон, ты в эфире. Добрый день. Подскажите, как меня слышно-видно? Поставьте мне восклицательные знаки. Есть? Вам слышно? Отлично, меня слышно. Значит, друзья мои, я вас всех поздравляю. Компания вышла на новый... Мы полностью перешли в линейный бизнес. Сейчас я вам расскажу, каким образом это будет выглядеть. Итак, все мы знаем, что у нас имеется главная компания, швейцарская компания «Букурус которая обладает исключительным правом на распространение программного обеспечения «Таксфон» по всему миру. В России создана компания «Букурус Center, в которой заключен договор между швейцарской компанией на распространение и заключение лицензионных соглашений на территории СНГ. Между э, компаниями также есть международный потребительский кооператив, и сейчас я вам расскажу, э, какие именно взаимоотношения между ними сложились. Я представляю вам вот этот слайд. Все а, вы видите, что э, схема достаточно сложная, но я постараюсь вам объяснить это достаточно просто. Между ГУТУ Росцентр и Таксфоном пока сложились следующие взаимоотношения. ТАКСФОН как кооператив, в котором мы с вами все находимся, становится собственником 20% уставного капитала у ГУТУ Росцентра. В настоящий момент идет оформление и регистрация документов, которые будут завершены до конца декабря. То есть к новому году полностью произойдет юридическое оформление данных документов. Также между бюхурус-центр и э, таксистом МТК будет заключен инвестиционный договор, по которому производится инвестирование деятельности бюхурус-центр э, в, э, в размере около 50% от поступающих платежей. Почему именно такая сумма? Потому что 50% всех абонентских платежей будут возвращаться по данному инвестиционному договору в кооператив: 20% для распределения по долям и оставшиеся проценты для распределения по водительским структурам. Я вам сейчас все выпаду напомню, вы это все увидите Таким же образом у нас связывают с между собой пользователи и структуры, и партнеры. Давайте посмотрим на схему. Значит, между обычными пассажирами и водителями, и ГПУ рус заключается публичное лицензионное соглашение на пользование, на пользование программного обеспечения. Между партнерами и а, кооперативом действуют следующие взаимоотношения. Все партнеры вступают у нас в кооператив в качестве членов и участвуют в целевой программе «Мой После от того, как у нас члены кооператива вступили в целевую программу, взаимоотношения у нас считаются сложившимися. В настоящий момент производится подготовка документов. Я вам сейчас их покажу в таком виде. Они будут проходить. Значит, вам всем будут направлены вот такие письма. Вот в таком волшебном конверте. Мы уже готовы. В нем будет находиться вот такого образца лицензия, ваша визуальная, а также карты участников партнерской программы, которые будут подтверждать, вы являетесь участниками программы. Это карта VIP, это карта BO для пакетов стандартов, Это карта. «Сильвер» для пакета «Винтон» — все вы получите такие письма. Значит, каким образом они будут направляться? Вы понимали, в настоящий момент готовятся все эти пакеты. После того, как будет сформирован конкретный регион, допустим, формируется регион Сибирь или регион, регион столицы, или северо все документы будут направлены вашему региональному представителю, который будет распределять их по городам и непосредственно по а, членам кооператива по участникам. Вы должны будете встретиться со своим региональным представителем, либо с лицом, которое вам будет названо, подъехать подписать свой комплект документов и оставить его под с региональному представителем. Если вы по какой-либо причине не можете подъехать, доехать до вашего регионального представителя, Находится у вас очень далеко, значит вам документы будут выставлены позже. Хотела сказать вам по следующим моментам, значит, кроме всего прочего запускается, запускается программа страхования водителей и пассажиров. Это очень радостная дело с новой. Компания выходит на новый уровень. Хотелось бы озвучить вам следующие условия по участию в данной программе. Значит, автомобиль в обязательном порядке должен быть забрендирован, должен иметь лицензию, разрешение для работы в такси, и заказ поездки должен быть зарегистрирован через положение такси. Например, если вы берете пассажира с улицы, или вы берете пассажира, вам он просто звонит в карты, Обязательно заявку нужно зарегистрировать. До тех пор, пока заявка не появится в системе, такая поездка не считается застрахованной. Для того, чтобы вы могли принять участие в программе страхования, вы должны подтвердить условия брендирования и лицензирования. Для этого направляйте направляете подтверждение через ваши личные кабинеты. Я вам напомню сейчас, что именно будет в партнерской программе. Значит, Как вы видите, ничего не изменилось на декабрь. Все условия, которые были изначально озвучены, все, все сохранены. Скажите, пожалуйста, звук вообще никак не слышно? Очень плохо. Оставьте плюсик для кто слышит. Больше не... Вот, все слышат. Все хорошо? Урока. Отлично. Плавает. Давайте попробуем продолжить. Но я вижу, что основная масса все-таки говорит о том, что у нас громко. Поэтому давайте продолжим. Итак, варианты участия в целевой программе у нас не изменились. Они совершенно такие же, как и были раньше. Мы видим о том, что при переходе в линейный бизнес у нас полностью сохраняется наш маркетинг-план. Формирование стоимости пакета у нас не меняется. То есть 500 рублей у нас с вами сохраняется. Это поевой взнос в МПК, который 100 рублей вступительный взнос, 400 рублей, и участие в целевой программе в соответствии с вашим пакетом 1,44 или 88 тысяч. Оплата у нас производится также через личный кабинет пайщика. Можно оплатить картой, можно оплатить можно оплатить с внутреннего счета. Давайте немножко подробнее остановимся на алгоритме получения вами документов. То есть каким образом вы будете документы получать? Итак, первый этап. Партнер должен пройти регистрацию и верификацию в своем личном кабинете, произвести оплату целевой программы. После того, как компания увидела, что оплата вам произведена, производится полное оформление пакета документов, он полностью индивидуальный, и документы направляются по счету. То есть первая рассылка, как вы понимаете, будет массовая, поэтому производится через регионального представителя, в дальнейшем будут направляться индивидуальные письма, каждому на Что должен сделать партнер при получении комплекта документов? В комплекте документов у вас будут, кроме тех документов, что я показала, еще и договор с кооперативом, заявка на присоединение к целевой программе, заявление на вступление в члены кооператива, а также выписка, из реестра кооператив, подтверждающее количество ваших долей и количество, и подтверждает ваше право на участие в целевой программе. Вы вторые экземпляры договоров должны подписать и оставить либо региональному представителю, если вы получаете все регионального представителя, либо выслать в компанию в конверте, в который также будет вам вложен в ваше почтовое отправление, и направить в компанию по указанному адресу. Если вы по какой-либо причине не можете отправить комплект обратно, к сожалению, это будет означать то, что вы не вступили в кооператив и не имеете никаких взаимоотношений с компанией. До получения пакета у вас не откроется возможность осуществлять денежный перевод. Это, наверное, все, что я вам хотела сказать. Поэтому я передаю вам. Слово нашему замечательному ведущему. Морочек Марелов, смотрите, отвечайте. Я отключаюсь. Спасибо, Ольга. Спасибо. Так, друзья, как меня слышно? Поставьте мне плюсики на этот раз. Да, спасибо, вижу плюсики. Итак, мы продолжим. Декабрь, традиционная... Время быстрого роста бизнеса и время самых активных продаж. Как эту традицию использовать партнерам TaxFon? Что делать в первую очередь? Чему уделять больше внимания? Стратегия работы до Нового года. Региональные семинары. В эфире Александр Семенов, директор по стратегическому развитию сети. Александр, подключайся. Всем добрый день. Алло, алло, давайте плюсы традиционно, как меня слышно. Все отлично, плюсы идут, я рад всех приветствовать. Во-первых, спасибо огромное Ольге, давайте ей как-то пятерки все поставим за те сногсшибательные новости, которые мы сейчас услышали. Я думаю, они структурируются у всех в голове, потому что ура, прям чувствуется, компания делает такой некий скачок с точки зрения вообще подачи. Все структурировано в юридическом плане, мы с вами сегодня понимаем, что будут... Феноменальные приходить карты, пакет это будет ну, такой резонанс и вдохновение, прям реально ожидается некий скачок в развитии, переход на совершенно другой уровень, и это все очень важно, потому что мы с вами как раз и можем всем этим воспользоваться. У меня будет достаточно короткое к вам послание. Потому что каждый раз мотивировать, мне кажется, уже глупо. Те люди, которые заряжены идеей, понимают, что из себя представляет бизнес и хотят реально не просто присутствовать, находиться и смотреть, как компания этап за этапом проходит, становится реально проектом, который уже дает результаты, уже есть поездки, уже открываются в разных городах непосредственно диспетчерские службы. Уже все-все-все идет к тому шагу, чтобы это все превратилось те ожидания с точки зрения финансов, дивидендов, к которым мы идем. И у нас есть, ну, буквально, я не знаю, несколько раз моргнуть, и Россия уже поедет с очень хорошей динамикой. Конечно, я буду с вами говорить о том, как сегодня лучше всего подготовиться к тому удивительному этапу, который мы будем переживать и переживаем. Особенно ярко это все будет происходить в следующем году. Насыщение будет гигантское, потому что люди будут получать невероятно красивые конверты с обалденными картами, с очень хорошими дивидендами. Я частично знаю стратегические новости, которые вас ждут, я надеюсь, уже со следующего официального вебинара. И это все, конечно, даст резонанс, очень хороший объем с точки зрения роста. Теперь кто этим всем воспользуется? Воспользуются всегда люди, которые в активном позиции понимают, что нужно делать сегодня. Вы свою голову можете погрузить в разные идеи, вы можете заниматься чем угодно, в принципе, готовиться к Новому году и праздновать. Но кто-то будет готовиться к старту бизнеса, к взлету бизнеса, к некому квантовому скачку, который реально будет влиять на те деньги, которые у вас окажутся в ближайшее время. Что я вам посоветую сделать? Вот опять эти вопросы, когда будем в реестре? Но невозможно сделать все за одну секунду, ребята. Двигайтесь, смотрите, что компания делает. Она не может все вопросы устаканить за один день. Идет очень планомерное четкое развитие. Сейчас я советую вам сконцентрироваться на том объеме людей, которые каждую неделю вас присутствуют на вебинарах и слушают новости. Сколько у вас появляется новых партнеров? Потому что водителей завтра подписать будут ну, в 2 секунды. Сейчас, конечно, череда семинаров, не во всех городах вы сможете поприсутствовать, потому что там будет помимо, помимо опыта, который реально дает сегодня доходы, реально позволяет строить хорошие команды, занимать время. поедут лучшие кадры с максимальным опытом. Это люди, которые ежедневно закрывают, и, конечно, мы будем там представлять систему, ну, автоматизированную систему работы вместе ну как бы и в интернете. И ваша задача, ну, по, по, по возможности, там оказаться не одному. Я ж молчу, что там должен оказаться каждый. Если вы хотите, чтобы этот бизнес все-таки принес вам существенные доходы, а это реально существенные доходы, которые уже сегодня есть еще на моменте предстарта процесса, на моменте вообще формирования всего того, что происходит. Конечно, все воспользуются теми благами, которые компания создает. Вот видите, она новости выдает нам практически каждую неделю. Мы видим, что происходит, и пользуются именно те, кто реально в хорошей динамике подписывает партнеров. На этом у меня все, ребятки, концентрируйтесь, у меня всегда пожелание, все будет зависеть от количества встреч в день. Вы можете встречаться, продавая, ну, пытаясь подключать водителей, а можете встречаться, продавая пакет. Выиграет всегда тот, кто продает пакеты, и это очевидно. Спасибо вам огромное, передаю слово ведущему, и у вас впереди еще хорошие новости, хорошие э, выступления. Спасибо огромное. Спасибо, Александр. Итак, Отдыхать, отдыхать <сих> секундочку на свете наверняка нет человека, который не любит получать подарки. Мы получаем подарки от родных, друзей, знакомых и сослуживцев. А еще бывают подарки от начальства, руководства. Компания TaxFone тоже сделала подарок своим партнерам. Шикарный подарок. Те, кто уже получил лучшие результаты, сделал самые большие продажи, ездят на лидерские каникулы. И пока все счастливчики, точнее сказать, самые активные труженики, Продолжает развивать бизнес в своих регионах, мы приоткроем вам немножко завесу тайны и расскажем о том, что такое лидерские каникулы. И сделает это Мария Алдашова, топ-лидер компании. Мария, ты в эфире. Друзья, всем добрый день. Меня сегодняшний вебинар застал. как-то Как, как, как, как видно, Кажите, все на контрасте, все на контрасте, сижу в шубе и буду говорить про лидерский конец. поэтому, друзья, всем отличного вообще настроения, у меня оно отличное, потому что мне сегодня выпала невероятная честь поделиться сегодня теми новостями, которые, ну, мне не давали спать сегодня практически полночи, потому что я прям в предвкушении то сейчас Сейчас сбывается а моя личная мечта. И я уверена, что большинство мечт а, сегодня будут просто ну, в восторге, особенно от тех людей, кто делал самые максимальные результаты для компании, друзья. А, мне очень приятно вообще вам сегодня будет это все рассказывать, потому что, первое, я очень люблю путешествовать. А, второе, я была во многих действительно есть чем сравнить. Это невероятный колорит, когда ты приезжаешь и смотришь на, на а, жизнь, Жизнь людей, которых, которые живут совершенно другой жизнью. Просто походить по улицам а, тех мест, незнакомых, это всегда очень невероятно интересно. И поесть а, те а, продукты питания, там, ту национальную еду, которая есть а, в разных а, странах, вы знаете, это всегда расширяет. Но невероятно еще то, что мы можем все это сделать а, просто в большой компании. И представьте себе. Нас на лидерские каникулы, друзья, собралось более 70 человек, почти 80 человек нас выезжает. Уже были а, звонки сделаны всем тем партнерам, кто сделали а, промоушен, кто выполнили эти условия. Условия были такие, знаете, хорошие условия, но а, я горда, я действительно горда, потому что такое для меня, в моей, на моей практике бизнеса впервые, чтобы за такой... Незначительный срок, там буквально сколько полгода, мы сделали действительно потрясающий результат. Ну что, друзья, вы готовы выступить, куда мы едем, потому что э, у нас есть изменения. Вы знаете, есть изменения, и я вам сейчас о них расскажу. Дело в том, что когда мы поняли, что у нас э, не 50, а аж 80, э, не все отели были рады нас принять, потому что уже часть была забронирована в Таиланде. И то, что осталось, вы знаете, ну. Мы же хотим отдыхать красиво, на широкую ногу, весело, чтобы действительно это был заряд эмоций и силы. Кто со мной согласен? Кто хочет отдыхать круто, чтобы это было красиво, в хорошем месте, чтобы было море чистейшее? Есть какие-то вообще предположения, друзья? У нас изменилась страна. У нас изменилась страна, я вам хочу сказать, что не в худшую сторону. Какие есть предположения? Вот вижу уже болин. Кто еще какие кто еще какие так Оренбург Шри-Ланка Мальдивы Украина Ой Греция Танзания Вьетнам Мальдивы опять идут Сочи В общем Казахстан да Индия Ямайка Вьетнам Ладно друзья вы никто не угадал Все, Я уже не буду кто не угадал я прошу слайд в студию. Лайф studio. Итак, друзья, мы едем в Китай, едем на остров Хайнань, друзья. Это потрясающее место, о котором я действительно мечтала давно туда попасть, хотела быть а, даже а, в нашу поездку в Хабаровск, я хотела сразу поехать в Хайнань, но не получилось, поэтому э, я просто рада, невероятно, но я вам хочу сказать, что все говорит именно о том, что нам с вами нужно в сторону Китая, да, Партнеры Хабаровска очень давно уже говорят руководство о том, что откройте же Китай. Поэтому первые открывать Китай поедут у нас лидеры. знак отдыхать, наводить связи. У нас с вами ждет потрясающий пятизвездочный отель с семью ресторанами, где будет и свой тренажерный зал, и два открытых бассейна. и чтобы мы могли заниматься водными видами спорта. Вот такие отели, друзья, вот такие номера. Я прямо сейчас расскажу вам, что оказывается в это время 25 градусов вода и примерно 25 градусов воздуха будет нас ожидать. Плюс, вот вы видите, такие виды будут открываться из номеров, в которых мы с вами будем проживать. И, конечно, мне, знаете, просто всегда хотелось походить этим белым-белым-белым пляжем Хайнаня. Я, честно, я в восторге, я знаю, я, я прямо лететь долго, ничего, друзья, мы летели по 10 часов а, в Таиланд и по 11, поэтому это все мелочи жизни, когда ты сюда при, прилетаешь. А, я вам скажу, что вылетаем мы, давайте а, более конкретики, потому что то, что у нас там с вами ожидают а, а, такие а, интересные, красивые виды, это понятно. Я прямо сейчас расскажу, что мне э, уже отправили наши туроператоры. Э, тропический лес, остров обезьян, акуля, фабрика, чайный дом. Короче, змеи, орхидеи. Это все красота этого острова. Оно омывается Южно-Китайским морем, в котором будем, друзья, вместе весело. Лес. Вот, по Смотрим в сторону Китая. Как звук появился, ну, я поняла, я понимаю, что ворвалась такими новостями и просто зашкаливается. Вот, я вас искренне от всего сердца поздравляю. После двадцатых числа, друзья, планируйте, что не надо ничего планировать на это время. То есть мы с вами уедем в конце января и хватим немножко февраль вместе весело отдохнем, пошагаем по Китаю, который потом же вместе с нашими а, такс да, с нашими партнерами и будем захватывать. Поэтому я поздравляю самых активных, тех, кто действительно сделал самые потрясающие результаты. Потому что наши резды на первом этапе бизнеса, они как раз-таки а, и а, знаменовались тем, какой товарооборот ты принес, какую пользу действительно ты сделал компании, какие команды ты построил, а сколько твоих людей заработало денег для того, чтобы идти строить дальше команды и быть поддержанцем компании. Поэтому Новый год китайский, да, вот пишет. Я с вами прощаюсь, передаю на этой радостной волне микрофон нашему ведущему, потому что вас, друзья ожидают не менее интересные новости после меня. Всем пока! Спасибо, Мария, за замечательные новости. Алло, алло, как меня слышно, поставьте плюсики. Угу, уггу, вижу, спасибо. Друзья, отдыхать и учиться – это замечательно. И чтобы позволить себе такую роскошь, надо сначала очень хорошо поработать. Каждый вносит свой вклад в развитие компании. Но больше всех – приложение TaxFone. Этот инструмент бизнеса – основа всего. Работа над приложением идет постоянно. Это сложный, кропотливый, дорогостоящий процесс, в котором заняты лучшие специалисты отрасли. Что уже сделано, какие улучшения, изменения внесены в приложение за прошедший месяц, об этом расскажет Евгений Княжев, сотрудник информационного департамента. Евгений, бери микрофон. Добрый день, уважаемые партнеры. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, пятерочки. Да, вижу все, пятерочки пошли, значит, меня слышно. После таких замечательных новостей, которые озвучила Маша, и после того энтузиазма, очередной порции энтузиазма, который подарил нам Александр Семенов, всегда очень приятно выступать. Вот И сегодня я хотел бы с вами поговорить о тех изменениях, о тех улучшениях, которые мы произвели в мобильном приложении TaxFone. Надеюсь, все вы внимательно следите за тем, что происходит в нашем основном продукте, в нашем приложении. Поэтому ну, новостью для вас, для тех, кто внимательно все это слушает и наблюдает. Значит, новости не будет, но все же подытожить, какой-то этап нашей работы все-таки стоит. Значит, начнем с того, что визуально изменен был экран заказа такси. Все вы, наверное, это уже отметили. Мы убрали лишние бордюры в приложении, сделали карту больше, сделали, удобнее, сделали так, чтобы ей было удобнее пользоваться. Вот, соответственно, на это нарекания уже у нас ушли. Было много нареканий по поводу того, что экран с картой слишком маленький. Сейчас такого нет. Дальше, мы добавили возможность ввести цену вручную в меню «Моя цена». Наверное, вы заметили, что рядом с ползунком там есть окошечко, поле. Вот если на это поле с цифрами нажать, то вы сможете вести с цифровой клавиатуры, устраивающей вас цену. Сделали это мы по вашей просьбе, потому что не всегда ползунком можно было точно попасть в нужную цену. Дальше. Добавлена возможность быстро перейти на текущий заказ из бокового меню. В прошлых версиях у нас была проблема с тем, что многие водители или пассажиры путались с тем, где найти мой текущий заказ, если приложение по какой-то причине было свернуто. Сейчас мы выделили этот пункт меню отдельно, поэтому текущий заказ вы всегда сможете вызвать из левого основного меню. Там есть на это отдельная кнопка. Дальше мы добавили возможность использовать навигатор Google Maps. То, о чем нас просили много раз партнеры, водители просили, потому что было неудобно строить маршрут до пассажира до пункта назначения. Не все водители хорошо знают детали своих э, с, населенных пунктов, поэтому, м, в общем, навигатор это определенным был определенный выход из сложившейся ситуации. И сегодня мы добавили Google Maps. Вот для устройств под Android это навигатор по умолчанию, он есть в каждой системе. Для устройств на iOS мы рекомендуем загрузить его из App Store. Он тоже, в общем, доступен. Ну и, соответственно, подсказка есть приложение, у кого этого навигатора нет. Дальше мы, конечно же, оптимизировали производительность приложения. Как вы заметили, оно стало лучше работать, стабильнее. Но ну, на сегодня практически у нас нет нареканий на стабильность приложения. Оно на большинстве устройств, которые используют водители, и пассажиры, оно работает стабильно. Хотелось бы также сказать, что следует ожидать вам и водителям, и пассажирам в ближайших наших обновлениях. Ну, во-первых, мы добавим поиск по адресам новых заявок. То есть, чтобы водитель мог искать заявки, так же, как пассажир ищет там сейчас водителей своих. Мы добавим поддержку дополнительных навигаторов. То есть, кого не устраивает Google Maps. И в техносе. Так, что-то у меня пропадало. Пожалуйста, поставьте еще пятерочки, что все слышно, видно. Да, все замечательно. Так вот, мы добавим дополнительные навигаторы чтобы те водители, которых не устраивают карты Google Maps, могли использовать те карты, которые в общем, они могут скачать дополнительно из Play Market или App Store и использовать их в качестве навигатора. Дальше мы добавим отображение списка полей, которые нужно заполнить, чтобы видеть заявки и подсветку незаполненных полей в профиле. Сейчас э, это все не очевидно, но в, уже в ближайшем обновлении появится под, подсказка на экране заявок, э, какие поля в профиле необходимо заполнить для того, чтобы все работало корректно. Э, дальше мы добавим отображение автомобилей только выбранного класса на карте и при заказе такси. На как вы сами понимаете, сейчас вы видите абсолютно все машины, которые есть, но не все машины откликаются на ваши заявки. Но вот мы сделаем таким образом, чтобы те классы, которые вы хотите видеть, вот они будут на карте, а остальных машин вы видеть не будете. Ну, это, в общем, по вашему желанию. Все будет сделано. Ну и будет э, определенным образом произведена переработка экрана авторизации. Многие партнеры наши жаловались на то, что не совсем очевидна э, кнопка регистрации, не совсем понятно, как потом снова идти в приложение после регистрации. Ну, в общем, э, мы планируем переработку вот этого экрана авторизации. Ну и еще будет ряд, конечно, изменений, о которых я пока не говорю. Но они будут. Приложение никогда не остановится в своем развитии. Хочу раз, еще раз подчеркнуть: оно обязательно будет улучшаться, изменяться постепенно и постоянно. Теперь я хотел бы остановиться на вопросе, который очень волнует наших пользователей, в первую очередь, водителей, которые участвуют в промо-акции для водителей некоторым из них, некоторым нашим водителям не начисляются бонусные баллы. И это основной, основная проблема, которая у нас звучит и в службе поддержки, постоянно звонят, спрашивают, что случилось, почему мне не начисляются баллы. Вот. И надо сказать, что мы подобных заявлений получили множество и проверили около сотни из них, проверили на корректность начисления. Так вот, оказалось, что ни в одном случае, из тех заявок, которые мы просмотрели, не было обнаружено необоснованного неначисления бонусов. То есть сейчас все бонусы начисляются абсолютно корректно. Я хочу с вами сейчас обговорить вот те условия еще раз, что нужно сделать для того, чтобы наши водители получали бонусы. Итак, во-первых, хотелось бы отметить, что... Наш класс приложений относится к классу самых сложных мобильных э, приложений к онлайн-сервисам реального времени. И э, вот эти приложения, в том числе наши, требуют особых настроек работы в фоновом режиме, потому что, потому что производители устройств мобильных заботятся... Э, ну, о чем они заботятся? Они заботятся о продлении времени работы в своих батареях, в своих устройствах да, и отключают возможность передачи мобильных данных в фоновом режиме или при отключенном экране. Они заботятся о снижении расходов пользователей на мобильную связь, потому что полагают, что стоимость мобильного интернета весьма высока, и не стоит разрешать программам пользоваться интернетом, когда эти приложения не открыты. Поэтому э, настройки большинства устройств содержат сегодня запрет на передачу мобильных данных в фоновом режиме, затрудняя работу приложений, подобных нашему, э, на всех без исключениях устройств. Не надо думать, что ваши устройства какие-то особые. Нет, это на всех устройствах без исключения происходит. И даже на устройствах с чистым андроидом, в первую очередь, к этим э, устройствам у нас э, повышенные требования. Ну и не говоря уже о некоторых популярных моделях китайских смартфонах, таких как Meizu и Xiaomi, где установлен не чистый Android, а его модификации. И у этих смартфонов есть дополнительные проблемы совместимости со многими популярными приложениями, ну в том числе и с нашим. Итак, давайте разберем, что нужно еще раз для того, чтобы начислялись бонусные баллы. Первое. Это целиком и полностью заполнить все до единого поля водительского профиля. Все до единого, без исключения. Поэтому обратите на это внимание. Некоторые пишут, например, имя, фамилию в поле для имени, а поле фамилия остается пустой. Но наша система не может различать такие особенности значит, человеческого там, написания. Да? Поэтому, пожалуйста, просмотрите, чтобы ваши профили все были заполнены, все до единого. Дальше, вторым пунктом, включите передачу мобильных данных и, пожалуйста, отключите Wi-Fi. Вот На многих устройствах мы обнаружили, что передача по Wi-Fi происходит не всегда корректно. Нам, на некоторых устройствах, не говорю на всех, но на некоторых. Если у вас вместе включены и передача мобильных данных, и Wi-Fi, смартфон, как правило, выбирает передачу по Wi-Fi. Вот, и тогда возможны проблемы. Проверьте, пожалуйста, что приложению TaxFone разрешена передача мобильных данных в фоновом режиме. Я вам не могу подсказать, как это сделать на каждом конкретном устройстве, потому что нет единого стандарта. Все производители по-своему выстраивают все необходимые вот эти пункты. Поэтому проверьте, что передача мобильных данных для нашего приложения конкретно она разрешена в фоновом режиме. Пожалуйста, отключите энер... режим энергосбережения. Многие, пытаясь продлить э, жизнь своих батарей в течение дня, включают э, функцию энергосбережения. И тогда, например, при выключенном экране или когда приложение свернуто, э, вот эта функция может отключать передачу мобильных данных и не позволяет нашему приложению корректно работать. Поэтому рекомендую. Водители, у водителей обычно такой проблемы не существует. Они прекрасно осознают, что энергопотребление приложений для водителей всегда очень затратное. И они подключают дополнительный источник питания к своему смартфону. Но о а тех, кто не выходит на линию там, ежедневно и постоянно, пожалуйста, вот учтите этот момент что нужно отключить режим энергосбережения. Теперь значит, следует запустить в приложении TaxFond, перейти в водительский режим, установить статус «свободен», обязательно «свободен», а не «занят». Вот. И тогда у вас все должно происходить нормально. Но я знаю, что этого не происходит, потому что невозможно... Определить, а все ли корректно сделано. Я предлагаю следующий выход из сложившейся ситуации. Пожалуйста, после того, как вы все вот это настроили и запустили свое приложение, сверните его центральной кнопкой на лицевой части своего смартфона и погасите экран. Да? Ну, перед этим, конечно, убедитесь, что у вас появилось в шторке э, уведомление о том, что приложение TaxFone работает в фоновом режиме. Так, еще раз. Э, запускаете приложение, э, входите в водительский режим, э, устанавливаете статус «Свободен», сворачиваете приложение центральной кнопкой на лицевой части, э, убеждаетесь, что появилось э, уведомление в шторке, что приложение TaxFone работает да. в фоновом режиме, и гасите экран своего смартфона. Подождите минут 5-10. 5-10 минут, и после этого времени э, рекомендую позвонить своему товарищу, у которого тоже есть приложение TaxFone, э, и попросите его запустить это приложение, убедить, что у него до этого приложение не было включено, Попросите его запустить это приложение а, и посмотреть, видит ли он вас на карте приложения в том самом месте, где вы находитесь. Если он вас видит, то у вас все настроено правильно, и бонусные баллы вам начисляться будут безусловно. Если он вас не видит, значит, существует все-таки какая-то проблема, которая на вашем устройстве мешает приложению работать в фоновом режиме. Вот. Ее следует найти. Обратитесь, пожалуйста, к документации на ваше устройство, к хелпам в интернете, и определите, как же сделать так, чтобы приложение работало в фоновом режиме. На моем, например, на моем э, устройстве, на моем смартфоне, э, к сожалению, оно не относится к классу там, самых распространенных и популярных, вот, но тем не менее у меня целых четыре настройки, которые влияют на работу приложения в фоновом режиме. И мне приходилось в общем, эти настройки изменять для того, чтобы приложение работало э, корректно. Да, э, я понимаю, что очень сложная процедура, но по-другому э, я вот на сегодняшний день не знаю, каким образом можно э, ну, проверить, правильно или корректно работает ваше приложение. В принципе, один раз настроив правильно приложение, вам больше не придется к этому вопросу возвращаться. Один раз правильно настроили, и все, и забыли. После этого приложение у вас всегда будет работать корректно. Итак, другие друзья, я думаю, что мы разобрались с этим сложным вопросом и в будущем все меньше и меньше будет звонков и нашу службу поддержки и нашим сотрудникам такс фон, лично для того чтобы в общем эта проблема никогда не возникала. вот ну и как обычно я попробую ответить в конце своего выступления на ряд вопросов которые поступают от вас итак можно сделать Функ... так Можно ли сделать возможность звонка в техподдержку из приложения? Да, я думаю, сделаем в одном из ближайших обновлений, и можно будет из позвонить в службу поддержки. Будет ли функция автоматического обновления? Ну, во-первых, она уже есть. Функция автоматического обновления она устанавливается не приложением, она устанавливается сервисами магазинов операционных систем. То есть google play или play market или app store и в общем там нужно включить функцию автоматического обновления и тогда у вас все будет работать обновляться корректно почему не предупреждаете об обновлениях ну давайте определимся предположим что мы будем предупреждать об очередном обновлении через личный кабинет если всех устроят то я думаю в общем нам несложно это сделать Территориально, где больше скачивается приложение, это можно узнать или это технически невозможно? Нет, это технически невозможно, но по карте вы всегда сможете посмотреть, где больше эм, автомобилей на карте ездит по стране, да, там, в общем, и скачивают больше. Эм, будет ли меняться карта? Ну пока не будет. Я уже, как я уже сказал, мы скорее всего добавим просто навигаторы, которые позволят ориентироваться в городе более эффективно. Если мы найдем сервис карт, который лучше, чем Google Play, вернее Google Maps, работают, к сожалению, Яндекс карты мы установить не можем, но мы постоянно рассматриваем, ищем, но пока не находим. Сервиса карт, который был удовлетворял нас в полной мере наши технические условия. Если у водителя приложение в спящем режиме, то увидеть заявки невозможно, не видно и не слышно. Почему? Ну потому что если у вас приложение в спящем режиме, то в принципе как вы их увидите? Нет, вы их увидите, можете, они в шторке обязательно появляются, если у вас все корректно настроено. И все уведомления, в общем, приходят, мы проверяли неоднократно. Проверьте, возможно, у вас не поступают данные на смартфон, ввиду того, что приложению отключен выход в интернет, значит, в фоновом режиме. Огромные просьбы внедрить валюты тех стран, где используется приложение. Да, над мультивалютностью мы работаем, и думаю, что в одном из обновлений не могу сказать, что в ближайшем мы исправим положение и появятся другие валюты. Так, Очень точно работает геолокация. Дорогие друзья, еще раз, наверное, хотелось бы отметить, что геолокация вообще это работа DPS на вашем устройстве, это спутники, которые доступны устройству для определения своего местоположения. Сам наш сервис, в общем, получает только данные с ваших устройств и на этом основании помещает в общем вас на карту. Вот, соответственно, если вы находитесь на улице, лучше идет отображение, точнее, так сказать, определяется ваше местоположение. Если вы находитесь в доме, то, скорее всего, работает определение местоположения по A gps а это, в общем, совершенно неточная вещь, к сожалению. У некоторых не работает кнопка верификации в приложении. Кнопка верификации работает у всех, просто когда вы ее нажимаете, у некоторых выходит значит, список программ, которым следует откликнуться на эту кнопку. Пожалуйста, выбирайте любую почтовую программу, в частности Gmail, и все у вас будет работать хорошо. Ничего хорошего, в селах не работают карты, их попросту нет. Ну, не знаю, наверное, хорошие села, если там есть свое такси. Вот. Но, да, к сожалению, Google Maps в общем не всегда определяют, вернее детализированные в каких-то небольших населенных пунктах, но, к сожалению, пока другой, других карт у нас нет. Нужен заказ по времени? Согласен с вами, да, нужен и я думаю, что мы, вернее, мы над этим работаем, в планах заказ по времени э, есть. Надо компас добавить при движении по маршруту. Опа! Ну, честно говоря, не знаю, насколько нужен компас э, для того, чтобы ездить по городу. Ну, я думаю, что выход с навигатором мы сделали, и надобность и необходимость в компасе какая-то отпала. <пасух> Можно ли Добавить функцию, чтобы водитель мог выкладывать свою поездку, как в бла-бла-каре. Да, это мы планируем сделать, когда добавим функционал попутных перевозок. Непосредственно тогда, конечно, можно будет добавить. Дорогие руководители, если есть, есть такой вариант по поводу всех скачиваний отдельными значками, можно как-то их объединить, а то у меня уже скоро мест не будет, если учесть другие приложения, они почти все необходимы. Уважаемый партнер, для работы с нашим приложением вам потребуется только один значок, значок TaxFone, и больше, в общем, никаких, никакого множества программ там дополнительного в общем, нет. Ну и, конечно, как-нибудь определитесь с тем, чтобы у вас как можно меньше было там значков на главном экране, тогда будет, наверное, проще. Дальше. Водители и пассажиры обязательно? Фотоводителя – да, желательно. А фотопассажира, наверное, нет, не обязательно. Хотя, если мы говорим о в том, что э, все-таки таксоны это некое сообщество, и в этом сообществе должен, должно быть взаимное доверие, то фотография в общем никогда не помешает. Марку и модель машины надо в профиле писать отдельно, да, отдельно для этого и существуют отдельные графы. Э, когда будет безнал при расчете за поездки? Когда мы внедрим, э, значит, интегрируем платежную систему, тогда будет. Ну и какой-нибудь последний вопрос. У партнера не отображается значок в виде галочки для отправки другим своего кода активации ни в одном режиме. Почему? Что делать? Ну, скорее всего, у вашего партнера старая версия приложения, порекомендуйте ему это приложение обновить. Эта галочка находится в профиле. И она есть, в общем-то, у всех. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю свое выступление. Спасибо всем большое, что вы слушали меня внимательно. Всем всего хорошего, до свидания и удачи. Спасибо, Евгений. Работу службы поддержки пользователей уже смогли оценить партнеры, водители и пассажиры. Есть вопросы, на которые каждый позвонивший может сразу получить ответ. Есть те, которые требуют определенной работы со специалистами департаментов и служб компании. Сегодня вы получите ответы на те вопросы, которые чаще встречаются. В эфире Екатерина Крупкина, руководитель службы поддержки пользователей TaxFone. Екатерина, подключайся. Да, всем здравствуйте. Как меня слышно? Поставьте, пожалуйста, восклицательный знак, если слышно хорошо, если нет, я постараюсь что-то подправить. Здравствуйте, здравствуйте, все хорошо? Отлично. Всем хорошего настроения, не знаю, как у вас в других регион регионах, у нас в Казани второй день идет снег, у нас очень зимнее настроение. А начну, наверное, с вопросов, которые поступали еще на прошлый вебинар, на которые я не смогла ответить сразу же. В онлайн, но сейчас отвечу. Так, почему ЛК не реагирует на вопросы? Я так понимаю, это кто-то не получил ответ из личного кабинета на это. Я, в принципе, отвечала на вебинаре. Ну давайте еще раз остановлюсь, подробнее объясню. Значит так, по поводу личного кабинета информации, как я уже говорила, доступ... К вашим личным кабинетам есть только у ограниченного количества людей. Я думаю, по понятным всем причинам. Да? Мы не можем 20 операторов, которые у нас э, находятся в отделе на горячей линии, всем 20 рым к примеру, дать э, доступ к личным кабинетам. Это все-таки ваша конфиденциальная информация, это все-таки ваши финансы, и поэтому это очень узкий круг людей. Поэтому иногда вы действительно ждете ответов. В случае, если ваш э, запрос потерялся, ну, я не знаю, вы действительно слишком долго там ждете ответа, я уже говорила, вы можете нам позвонить, мы всегда постараемся ускорить процесс обработки. Я знаю, что я и на прошлом вот, э, вебинаре сказала, и нам начали звонить, хотела бы тоже попросить о том, что ну давайте все-таки... Ну, тоже без какого-либо фанатизма, потому что теперь у нас некоторые просто сразу же отправляют запрос и сразу же звонят нам и говорят, чтобы мы повлияли на то, чтобы ответ, ответили вот прям мгновенно. Ну, дайте возможность хотя бы обработать вообще информацию и в порядке очереди. И в случае, если вы длительно уже ожидали ответа и у вас так и не получилось дождаться, то, конечно же, звоните нам и мы постараемся ускорить вопрос, отыскать ваше письмо и почему оно затерялось, почему так долго вы... Ожидали ответа. На самом деле, очень много уже таких запросов мы обработали за эту неделю. Так, понабрали детей. Вот Есть такой у нас отзыв. Ну я, если честно, это принимаю как комплимент. Потому что я считала, что я давно уже вышла из детского возраста, как и сотрудники нашего отдела. Но если вы так считаете, либо объясните, что именно вы имели в виду. Так, не отвечают на вопросы, говорят общими фразами. Ну, это, наверное, к вопросу о том, что действительно мы не все ответы знаем, и мы ничего не скрываем, на все, что мы знаем, мы отвечаем, и действительно не всегда оговариваемся общими фразами, потому что очень многие действительно благодарятся за то, что получили ответ, на который никак не могли, на свой вопрос давно не могли получить ответ. Вот поэтому мы, в принципе, знаем, что работаем не зря, вот очень многим помогаем вот. насчет того что какие-то общими фразами отговариваемся да наверное на какие-то вопросы вот так отвечаем но постольку поскольку у нас нет другой информации вы поймите мы ничего не, не скрываем Какую нам информацию дали такое мы и говорим вот что касается вообще в принципе вы знаете негативных отзывов каких-то которые тоже поступают как а компании в целом, так и в частности, допустим, по нашему отделу, хочется, наверное, остановиться и, может быть, рассказать коротенькую историю лично мою, когда я работала в другой тоже компания она тоже была сетевая, не буду говорить название, это, это и не важно. Просто сейчас вспомнилась она после как раз-таки выступления Марии, после которого лично у меня прям мурашки шли по, по, по коже, потому что это тоже, например, моя мечта – побывать в Китае. Я рада очень за всех тех партнеров, которые отправятся на каникулы туда. Так вот, мы тоже в той компании отправлялись по промоушену, я помню, в Турции. Этот промоушен был достаточно сложный, нужно было его выполнить за три месяца. Далеко не всем это удалось. Но одному партнеру удалось весь этот промоушен выполнить за 15 дней, последние 15 дней из трех месяцев, возможно, которые давали другим. Вот, и для других это было сложно, для него оказалось несложно даже за 15 дней его выполнить. И вы знаете, когда мы летели в самолете, а я тоже полетела с ними как админи... ну, административная часть а, организатора, а вот, и мы летим, мы а что-то обсуждаем, с кем-то мне задают какие-то административные вопросы, и я отвечаю на них, говорю, эта информация есть еще и на сайте в том числе. И вот этот человек, который сидел впереди нас, поворачивается с удивленным взглядом и говорит, а у нас что, еще есть сайт в компании есть? Он был такой радостный от того, что это есть еще один инструмент, который ему будет помогать в дальнейшем работать. Вот, хочу сразу же оговориться, что это не был сетевик, это было вот просто его первое такое вот касание. Но к чему я говорю, что, наверное, успешные сетевики становятся, отли, отличаются от неуспешных именно тем, что они всегда на позитиве. И им вот просто некогда обращать внимание на какие-то недочеты, потому что, по большому счету, вся та информация, которая вот, к нам, если звонят с претензиями, это ну, такие мелкие недочеты, но ну, причем даже они отрабатываются, и даже над ними работают люди. То есть ну дайте тогда хотя бы, по крайней мере, время. Я не думаю, что у успешного сетевика, который летит сейчас с компанией отдыхать в Китай, есть, например, время для того, чтобы позвонить нам и сказать, что ему не начислили 10 рублей, или что ему не устраивает голос нашего автоответчика и что нужно срочно поменять, или вообще подумать над цветом корпоративным нашей компании. Вот. Это что касается каких-то негативных отзывов, потому что как таковых по работе компании, вот, например, на прошлой неделе действительно был четверг, очень очень большое количество звонков, ну, это и понятно, у вас идет перерасчет, мы, в принципе, были готовы, даже благодарны вам, потому что такой был для нас тонус, нам понравилось, скучать не приходилось. Вот. Но мы по перерасчету поняли, что абсолютно корректно работает программа начислений, то есть э, те, кто звонили, сомневались или говорили, что у вас какой-то сбой, все было выяснено, и сбой не в программе, а сбой в том, что они считали, что им должно быть начислено, а им в принципе не должно быть по маркетингу начислено, просто разъясняли тогда условия маркетинга. Вот. Что касается приложения, как уже сказал Евгений Княжев, тут то, тоже нареканий нет, приложение работает корректно. Вот. И, и все это ну, не может в, не воодушевлять, по идее, те, кто настроен изначально на позитив. Вот. Я немножко отдалилась, продолжу тогда по вопросам уже на этой неделе самые популярные вопросы. Счетчик долей в программе Когда. Счетчик далее запланирован на середину декабря. Об этом также уже где-то говорилось, но кто не знает, я повторю, мне несложно. Создается ли справочник вопросов ответов на сайт? Создается. Я не знаю, как вы об этом узнали, но создается. Я уже вчера передала руководителю информационного департамента список вопросов ответов как водителей, так и для партнерской сети, вот, который естественно, еженедельно будет пополняться. И для тех, кто интересуется, естественно, всегда можно там напрямую найти ответ. Действительно, вопросы повторяются. Это факт. Поэтому, если будет такой справочник на сайте, я думаю, для очень многих это облегчит работу. Так, подарочные доли. Три вопросительных знака. Я думаю, что кому-то они не начислились, имеется в виду именно это. Начисление. Подарочных долей ожидается с 14 декабря. Сейчас отражение их действительно невозможно, поэтому не вы один их потеряли. Они, в принципе, ни у кого на данный момент не отображаются. Это нормально. Возможно ли покупка франшизы СНГ и евро на один номер? Да, возможно. Вообще, хотела бы отметить, что и на этой неделе большинство вопросов у нас поступают все-таки от партнерской сети. Вот. От водителей тоже поступают вопросы, но в основном не вопросы, а предложения. Эти предложения мы все записываем, передаем в, техни... в технический отдел разработок. В основном мы всегда слышим ответ, что мы уже это знаем, у нас это уже стоит в списке обновлений. То есть просто это ждет своей очереди. Поэтому, в принципе, что касается водителей, сразу хочется сказать, ну, во-первых, поблагодарить, потому что такие молодцы, труженики, они действительно рдеют за работу вот, приложения, то есть они, в принципе, не звонят прям сильными возмущениями, они в основном хотят улучшить, скорректировать приложение. Но единственное, хочется пожелать, наверное, терпения в ожидании о том, что все это делается, все это видится, все ваши предложения принимаются и передаются. Наверное, на сегодня это все. Пишите в дальнейшем свои вопросы, звоните нам. Кто не получает ответов, вы можете напрямую звонить, либо даже, не знаю, просить связываться со мной, если я на месте, Если уж прям таковые остаются, которые вот прям вот не получили ответа. Вот. Наверное, это все на сегодня. Всем хорошего настроения, позитивного настроя. Ждем ваших вопросов, будем готовить вам ответы. Всего доброго, передаю слово ведущему. Благодарю Екатерина за, за ответы на вопросы и за то, что вы помогли нам, помогли информационному департаменту составить справочник по основным животрепещущим вопросам, пар, вопросам партнеров. И хочу вам объявить, что в ближайшее время в личных кабинетах появится, вернее не появится, он уже есть раздел а, часто задаваемые вопросы, он обновится и будет постоянно пополняться. Так что ваши молитвы были услышаны. Так, друзья мои, хочу вам дополнить, вернее, хочу дополнить выступление своих коллег. И первое, и ответить на вопросы из чата. Значит, комплект документов, который, документов пайщиков, которые находятся в личных кабинетах ваших, сохранился. И он без изменений. Вопрос. Те партнеры, которые уже отправляли документы в компанию наступление в МПК, что же делать дальше? Ответ. Ваши документы будут рассмотрены и обработаны юридическим департаментом компании, внесены в реестр, и ну, примерно до, до конца этого года уже компания будет рассылать первые конверты своим пайщикам. Еще одна хорошая новость, друзья. А у нас осталось буквально 10 свободных мест на поездку на лидерские каникулы. Итак, кто желает поехать с нами за свой счет, пишите мне в социальной сети ВКонтакте, и первые 10 счастливчиков получат ссылку на регистрацию и после оплаты поедут с нами. Прежде чем попрощаться, хочу назвать, сотрудников компании, которые, помимо выступавших, принимали участие в подготовке и проведении вебинара. Это Елизавета Сокол, Магнитогорск, Ольга Захарова, Санкт-Петербург, Александр Семенов, Санкт-Петербург, Мария Алдашова, Санкт-Петербург, Евгений Княжев, Мурманск, Екатерина Крупкина, Казань, Артур Семешка, Калининград, и я, Тимурчик Малев, Санкт-Петербург. Спасибо всем за активную обратную связь Желаю всем нам активной и результативной недели. Всего доброго, до свидания, до встречи в следующий вторник.